Приветствую всех! И в сегодняшнем видео уроке мы разберем то, как реализовать э, проигрывание звуков ходьбы. В зависимости от поверхности. Это такой простой метод, который я вывел для себя. И в этом видео я с вами этим методом поделюсь. Во-первых, нам понадобится создать Notify. Мы переходим в Blueprint класс Class, all classes. И здесь мы находим Anim Notify. Нас интересует конкретно Anim Notify. Жмем Select и назовем его... Ну, в моем случае я делаю звуки ходьбы для NPC, но это все подходит абсолютно для любых персонажей. Я просто назову это NPC Step Sound сохраню, открою и здесь нам нужно сделать override для функции э recite Notify эта функция нам позволяет проигрывать какую-то логику в зависимости от времени, в которое мы вставим этот Notify для анимации. То есть мы будем отталкиваться от анимации и уже подставлять Notify для того, чтобы знать точку, в которой мы должны проиграть звук. Следующее, что нам нужно сделать. Во-первых, мы возьмем наш компонент, возьмем owner get owner также мы сделаем line trace by channel и нам нужно будет запустить наш трейс вниз от локации владельца меша на котором проигрывается анимация мы возьмем location get actor location подключим на старт сделаем э, минус и к примеру 150 будет достаточно здесь мы выберем также location и подключим на end ой здесь нам не нужно 150 Так, теперь мы пускаем трейс вниз. Дальше нам понадобится переменная, которая будет отвечать за э, физическую поверхность. То есть, к примеру, мы идем по траве, либо же по земле. Нам, соответственно, нужно э, как-то это определять. Мы это будем определять физическим материалом. Э, поэтому мы создадим Surface. Тип переменной у нас должен быть физический материал. И переменная у нас должна быть массивом. И в этот массив мы уже будем добавлять физи физические материалы, которые связаны уже с нашими объектами, по которым мы можем ходить. Теперь следующее нам нужно взять вот хит, сделаем брек. И нам понадобится здесь кое-что сделать. Давайте я.. Нам нужно создать, давайте создадим э, sound соунд Q cool, и назовем его NPC, sound step. Так, открываем это, и сюда мы уже должны будем добавить звуки. Но прежде чем добавить звуки, э, нам нужно сделать switch. И switch мы будем зададим параметр floor с помощью этого свеча мы уже будем определять какая у нас поверхность и соответственно выводить какой-то звук нашему игроку так ну и теперь соответственно нам нужны звуки звуки у меня спака вот он когда-то раздавался бесплатно так где мои звуки footstep mail давайте возьмем какие-то звуки ну к примеру давайте возьмем ground Давайте возьмем здесь. Берем эти все звуки. И перетаскиваем к нашему Sound Step. Перетащили. Теперь выделяем их. Кликаем правой кнопкой мыши. Пишем Рандом. У нас появляется Рандом И теперь мы можем подключить куда хотим да? давайте сразу назовем это так ground так нулевой индекс я ставлю пустым а на первый индекс я выставлю ground и теперь также мы поступим с остальными звуками ну давайте я добавлю три звука давайте добавим concrete И также я добавлю wood, то есть дерево. Так, выделяем все, перетаскиваем, рандом, wood. Так, добавим сюда pin. Как вы видите, здесь можно добавлять сколько угодно поверхностей поэтому вы в этом не ограничены так мы подключили и следующее что нам нужно сделать здесь нам нужно сделать find item по физическому материалу так как мы проверяем все по физическому материалу мы делаем find, то есть находим материал с которым мы сталкиваемся и в случае если мы находим соответственно мы получаем индекс и теперь следующее что нам нужно сделать это в npc выставить add uh, так ADD, ADD. ADD аудио. ух ты, что-то нам здесь много чего выставило из-за выделенных объектов, так, NPC Audio, назовем это NPC Step, так, давайте посмотрим, оно у нас вверху, нам его опустить ниже, немного. Так, NPC Step, теперь перейдем в NPC Sound Step Notify, и здесь нам нужно будет от Оунера uh, сделать cast to uh, cast to base NPC. Ну, вы можете сделать каст на своего персонажа. В общем, вы делаете каст на эктор, в котором хранится э, ваш аудиокомпонент. То есть, в моем случае аудиокомпонент хранится в NPC. Так, делаем каст. И здесь мы получаем... Uh, NPC, get npc step uh, после чего мы должны сделать uh, play возьмем ноду uh, единственное что нам нужно проигрывать скорее всего либо в локации либо мы просто делаем play но нам еще нужно получить параметр. Конкретно до да, того, что мы хотим произвести. Здесь нам нужно взять set. Так, set, set, set, set integer параметр. И здесь мы пропишем for, То есть тот параметр, который мы прописали в int parameter name int это интеджер соответственно мы здесь интеджер параметр делаем set и подаем его от find, где мы находим наш физический материал и после того как мы это все подали так, выровняем это все нам нужно сделать play Здесь ставим галочку true. И теперь что нам остается, это добавить наш notify к анимациям NPC. Так, перейду в blueprint. Нет, Mesh human anime. И здесь мне нужен wok. Так, и теперь мы ставим на первый шаг. Давайте я поставлю так, чтобы было видно. То есть вот он, первый шаг. Сюда нам нужно выставить Notify. Мы делаем ADD Notify и находим NPC Step Sound. Сразу копируем его и выставляем на следующий шаг. Также делаем с анимацией Run. Выставляем на шаг. И выставляем на шаг. Пока что NPC у меня не используют других анимаций, поэтому мы выставляем их только на две анимации. Сразу давайте NPC Sound Notify мы выставим for duration для того чтобы видеть как это проигрывается и теперь мы можем это мы видим то что у нас а, трейсы идут да, когда NPC соприкасается с землей а, теперь нам остается добавить звук в surface, точнее в физический материал а, 0 мы оставляем пустым здесь нам нужно выставить ground Единственное, что у меня граунда, скорее всего, нет. Давайте посмотрим, какой у меня физический материал стоит. Uh, стоит конкрет. Давайте выставим... Uh... Давайте выставим гравел, наверное. Пускай будет. И здесь мы первым выставим тоже гравел. Вторым выставим. Раз. И третьим вот. Так, после того, как мы выставили это все, следующее, что нам нужно будет сделать, это добавить еще какие-то поверхности. Давайте Create Shape Plane. Мне нужно выставить плейны для того, чтобы слышать другой звук. Так, сделаем их побольше. Посмотрим, NPC будет ли идти по нему. Так, в принципе, должен идти. И давайте выставим здесь физический материал. Сохраним все. Нажмем play. Так, звук у нас не проигрывается, поскольку мы забыли указать наш sound. Куя, NPC, sound step. Так, теперь у нас звук проигрывается, когда NPC Начинать ходить так, единственное, что у нас конкрет э, индекс 2 вот а мы выставляли Concrete, а не Grass, поэтому нам нужно выставить здесь Concrete и в Notify Sound да мы смотрим по индексам сверяем по индексу в нашем surface и соответственно нам нужно заменить его здесь на конкрет и все таким образом мы получаем систему которая считывает поверхность под Персонажем, и в зависимости от скорости шага, да, мы сами выставляем анимации, наш персонаж будет ходить. Единственное, что звук всегда слышно громко. Как бы. Для этого у нас есть специальные блупринты под названием... Так, давайте я перейду в персонажа. Выставлю здесь Attenation Settings. И здесь мне нужен footstep sound the этот блупринт отвечает за дистанцию слышимости звука его можно так давайте я его найду сначала как его создать его можно перейти сюда в sound и здесь sound at и конечно же настройки я покажу Вот настройки, вы можете их скопировать, либо задать свои. Здесь в основном настройки на дистанцию и на громкость от дистанции. Здесь Volume, распространение звука по воздуху и тому подобное. То есть вы можете поиграться с этими настройками и настроить как вам нравится либо же указать эти настройки, которые вы видите на экране. В принципе, это более-менее оптимальные настройки. Так, соответственно, сюда, если мы его выставим, нажмем Compile Save. И теперь, чем дальше наш персонаж, тем дальше будет звук. На этом мы урок закончим, если вам понравилось видео ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.